Всем добрый вечер. Я иду сейчас в мексиканский а-ля-карт ресторан. Сейчас время находится на часов вечера. Ужин в основном ресторане начался с половины седьмого. И уже в полном разгаре. Сейчас я точно вот, ну, спрошу как бы, у официантов, куда именно идти. Вот в эту часть ресторана или вот в правую. Потому что какой-то из них турецкий. Смотрите наверху, какой-то из них мексиканский. И сейчас мы туда с вами отправимся. Как красиво вечером смотрится. Подсветка такая. Вообще классно. Очень красиво. Для Каждый вечер здесь что-то новенькое. То какой-то шоколад. Я, правда, не пробовала, что с ним делают. Не знаю, может быть, что-то миксуют. То мороженое. Э, горячий ролл готовят. Сейчас вот... А, ну сейчас, наверное, просто фрукты представлены. Различные. Видите, клубничка тут есть. Ананасы. В общем, огромный выбор кокосы Вот смотрите, киви. Посмотрим, если я успею. Мексиканские рестораны, может быть, тоже вкусняшечек этих покушек. Так, сейчас я спрошу, как здесь пройти наверх. Вот, представляете, я сколько раз минимум здесь ходил даже внимания не обращал. Ну вот, вход наверх. Как раз ресторан, который вот здесь вот с левой стороны находится, вот он как раз мексиканский. Я здесь еще одна штука. Воду туда. нет никого. А вот тут справа это как раз турецкий. Посмотрим сейчас точно. Здравствуйте. Я... Мексиканский. А, да? Мне сказали наоборот здесь. Спасибо. Видите, как неправильно меня ориентирована девушка Хувара. Значит, мексиканский там. Ну, даже так и лучше. Здравствуйте. Даже там как-то поинтересней. Здесь не открывается и на анимацию. Сейчас смотрите счеты. За любой можно стоить? За любой стоить пришлось можно? Мексиканский. Мексиканский. Мексика. Мексика. Я привычки. Даже здесь то Где же поинтереснее-то? Так. Ну, наверное, так как я одна. Ага, я прошла. Вообще, умница. Ой. Ой. Нет, лучше. Вы... Как это по -ту турецки Путь трт. Он. Три четыре один. Да. Четыре три. Сейчас три. меня переселили. Сейчас. Да. сейчас найду. Я же забыла, я записывалась. Четыре так сорок десять. Вот. У меня сейчас новый номер просто. Да, да. А что? Угу. Я в общем забыла, я записывалась. Короче, еще до переселения. Так. Оказалось, что мне там еще резервация. Это точно еще номер старого. Посмотрите, какой здесь будет вид. Классный. Здесь анимацию видно. И вид отель потрясающий открывается. И здесь будет вечером. Сейчас видно хорошо. Этот луна -парк. Вообще красота. Посмотрите, какие здесь закусочки интересные. А, ну вот, все, видите? Для меня одно и Так, ну, сразу говорю, я не буду знать название блюд. Точно как они называются. Я буду все сегодня пробовать. Поэтому сразу говорю в комментариях, не надо мне писать. Вот, что заранее не могли узнать, куда идете. Для меня это сегодня сюрприз. Вся подача блюда это сюрприз. Меню предварительного не было, как я уже говорила э, в предыдущем своем видео. Так что давайте все внимательно посмотрим, что здесь за вкуснятина. И потихонечку все пробовать начнем. Вот, смотрите, мне дали сейчас меню. Давайте вместе посмотрим, что заказать. Просто потом ставьте на паузу и смотрите, что здесь есть в мексиканском ресторане. А мне подошел официант, очень официантка. Я у нее спросила, в общем, что из представленного меню можно здесь выбрать. Мне сказали, что я выбираю только из основных блюд и десертов. Все остальное они уже приносят, как я поняла, на свое усмотрение. Вот. вот, смотрите, из основных блюд я, наверное, выберу мексиканский стейк. Стейк из говядины, приготовленный на сливочном масле. Подается с особым соусом из горчицы, сливок и густ... густерш... густерширского соуса. Во. Вот. Я все думала по поводу фахита, но даже не знаю. Может быть маринованные полоски говядины. Нет, не то. Буррито, вы ну, видите, буррито. Здесь мексиканская фасоль. Хотя написано вроде как все аппетита, поэтому я, наверное, сегодня остановлюсь все-таки на стейке, стейк из говядины. И из десертов, конечно, очень бы мне хотелось попробовать мороженое на бананах с шоколадным карамельным соусом, да. Но сами понимаете, говядина все-таки мяско не сразу нежелательно. Я думаю, она вдруг жаловатая будет. Хоть это и не свинина. Поэтому я, наверное, остановлюсь на первом варианте. Карамельный соус возьму из молока и сахара. В общем, торт какой-то дульси лечи. Не знаю, я бы, наверное, дольше до лечи как-то прочитала. Ну, ладно как говорится к произношению и английскому языку не будем вот. ну, я сейчас сделаю заказ пока, -пока свои закуски я сегодня в честь такого случая решила взять шампанское я обычно шампанское не пью вот. но сегодня решила попробовать как вы понимаете шампанское здесь тоже только плохое Никого нет точно так же как и с Вене. смотрите сейчас у меня меню уже забрали я сейчас название вот этих закусок вам азну не буду потому что я на память не помню а так я конечно если бы меню посмотрела я бы сориентировала сказала что именно э, с представленного в меню мне принесли давайте потихонечку пробовать, ну, дегустировать Там какая-то с чипсами была. вот то по чипсы есть, значит я потом пойму уже, какая Чипсы, кстати, вкусные, корица немножко суховатая и чуть-чуть подветренная. Да. Давайте, чтобы если слишком вас не задержу, да, с моим поеданием. Давайте сейчас всего чуть-чуть попробуем. Так. Тут я вообще не пойму, что такое. Вот это я вижу, что картофель. Тут какой-то немножко неприятный вкус во рту. А мне вижу, мы просто Ладно, давайте. Господи, да что ж у них все такое? Деревянное. Да. Ладно, проходим дальше. С картофелем позже разберемся. Что-то какое-то у нас все деревянное. Давайте салат попробуем. Помидор, по-моему, руккола добавлено, свежая морковь, петрушка, базилик, и вроде бы все. Так, с этим понятно. Так, давайте я все-таки сейчас разрежу картошку и попробую. Так, что там? С чем, по крайней мере, такой? Так, очень картошку я разрезал. Ну, не так мелко как же хотелось, Ой, картошка слуховатая. Ну, обычная картошка, ну как в мундире. Сверху, я не знаю, сыр, наверное. Ну да, сыр с поливкой, или больше подача красивая чем на вкус. я бы так сказала ничего особенного это обычное простое блюдо просто с красивой подачей так. давайте сейчас попробуем вот это вот так вот знаете со стороны чтобы далеч Ну, здесь добавлю еще фасоль, перцы, томаты, фасоль и кукуруза. Вот, а так при вкус, прям ну и пинкучечку еще. А так в принципе вкус больше. Так, сейчас я еще авокадо попробую. Что там такое в авокадо? вкусненькое положили. А я но... Пока. Вот больше всего мне понравилось попробовано. Это вот, вот эта вот закуска. Курица с сыром и чипсы. Вот. Так, вот это вот блюдо мне не понравилось. Закуска вот эта. Ну, как я сказала, ничего особенного. Ну так вот ничего так на вкус. Так. Ой. на вкус пока понять не могу Кстати Хотела сказать знаете что в стране Обычное В ресторанах Салфетка ресторанах да. ну, По крайней мере, валя-карте ну, Как-то принято Салфетки давать на колени. Здесь такого нет. Это вот очень странно. Ну, смотрите, уже из попробованного могу сказать так. Вот это вот закуска. Назовем ее похоже на лечо. Я говорю, там потом по меню посмотрите, поймете, что это такое. Мне понравилось. вот это вот закуска понравилась курицей зеленью. И вот эта вот закуска мне понравилась. Вот. Так что я сейчас буду дальше дегустировать, пробовать, кушать. Ну а дальше, когда принесут мое основное блюдо, то я также вам его покажу и продегустирую. Скажу, насколько оно вкусное. Сейчас пришел в центр с такой тележечкой. И всем, в общем, здесь как на раздаче в столовой раскладывал по лепешке. Вот такие вот. Даже это не лепешечка, это как блинчик получается виде сэндвича сделан. Я сейчас его порежу, попробую и скажу, что там. Я вижу только вот сыр, вижу помидорку, соленый огурчик. Что там еще помимо этого, я сейчас попробую и смогу понять. Потому что, как я на закуски специализируются. Соответственно, перец, там фасоль допустим. здесь в этой закуске, как я сказал. Даже это, возможно, не сыр, а больше, как лицо протёртое. Помидор и перец болгарский. И все это вот в лаваше. Это лаваш. Так скажем, сделано как ну, как Не скажу, что такой прям. Невкусно. Ну, я не скажу, что прям, вообще прям, что-то такое особенное, чего я, например, никогда в своей жизни не пробовала. Обычные ингредиенты. Так, смотрю, там еще что-то он разбойствует. Это какие еще закуски. Сейчас посмотрим чем у нас еще сейчас будут удивлять сейчас вот, привезли принесли еще закуски в общем смотрите О, сейчас анимация начнется в общем здесь курица сыр и фасоль ну, и все тести похожим знаете как в котором чебуреки делают по вкусу такой ну и по виду такое Слушайте, вот эта вот закусочка мне прям понравилась такое прям сочетание теста такого курочки сырка Прям очень классно. Пушненько. Смотрите, чиким паки. Вот такая вот подача блюда в мексиканском ресторане. Все смеются, сидят, говорят, друг друга аж не видно потеряли. В тумане. Это дым, конечно, не туман. Вот всем вот так вот блюдо выносится. Такая необычная подача. Мексиканский стейк. А, Мексиканский... Меня без дыма, значит, да, стейка. <рискнут> <Да. рискнут> угу, спасибо. Развелся. Так, смотрите, стейк из говядины. Прикольно. <рискнут> Сейчас будем детектировать стейк. Смотрите, сколько. Подача, конечно, красивая. Эпицентр пришел. Обслуживает, смотрите, кому-то с домком кому-то без домка Интересненько, как довольны, необычно. Тоже стейк -то заказал за соседнем столиком. Вообще уже немножко попробую я, довязну. Ну остренько, как положено, как в мексиканском ресторане. мясо немножко такое резиновое, трудновато жевать. Вот так. смотрите, какая подача десерта красивая. Спасибо. Смотрите, какая красота вообще. Все, очень красиво слушайте может быть я чего-то не понимаю но зачем в торте петрушка причем кудрявая в сиропе и с клубникой пилотики, мне понравился я вообще бисквит не люблю я тут его немножко порезала поэтому вот странно выглядит Видите? немножко вилка протыкаешь крошка Вкусненько. Он не сильно сладкий такой. Левой рукой неудобно есть. Я же правша. Левая рука у меня такая. Интересненько.